Здравствуйте, уважаемые дорогие зрители и слушатели! Предлагаю вашему вниманию астрологический прогноз на период транзита Венеры по знаку Зодиака Близнецы. Подписывайтесь, жмите колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой фейсбук инстаграм телеграм ссылки на социальные сети контакты для записи на консультацию по вопросам обучения вы найдете на главной странице канала и в закрепленном комментарии 23 июня венера планета взаимоотношений красоты гармонии входит в знак близнецы в 3 часа 34 минуты по киевскому времени в этом знаке зодиака планета отличается своей переменчивостью и коммуникабельностью с 23 июня до 18 июля 2022 года сфера личных и деловых отношений находится под влиянием первого знака стихии воздуха, близнецы. Поэтому в сфере взаимоотношений появляется многоликость и двойственность мнений. В этот период сложно найти компромисс по спорным вопросам. В сфере финансов будут пересматриваться договоренности, меняться обстоятельства, поскольку люди не склонны углубляться в дела, настроены на отдых, легкость, непринужденное общение, романтику. Венера в Близнецах управляет Меркурий. В этом знаке Венера способна творчески мыслить, красиво оформлять свои знания в реальные формы, а также собирать и передавать информацию окружающим. Этот транзит благоприятен для посреднической деятельности, сферы информационных, коммуникационных технологий и связи. До 5 июля Меркурий перемещается по близнецам, что позволяет Венере максимально эффективно проявиться в этом знаке. Этот воздушный знак приветствует объективность и логику, позволяет оценить сложные вопросы отношений без эмоциональных искажений. Сразу же при ингрессии в знак Близнецы в первом градусе Венера соединяется с неподвижной звездой Альциона. Проницательная энергия этой звезды связана с идеями и письменной деятельностью. В этот день усиливается чувство видения и понимания тонкостей взаимоотношений. Хорошее время для того, чтобы вместе с любимым человеком обсудить отношения со всей ясностью и открытостью. Альциона первая из плеяд, семи сестер, которая является ключом ко всем плеядам и их главной проекцией, является управительницей сил природы. 23 июня благоприятный день для того, чтобы восстановить душевные силы, получить энергетическую подпитку от природы. С 23 июня до 5 июля очень интересные дни для личных отношений внутренней жизни это время благоприятных планетарных влияний люди открыты в этот период с готовностью идут на контакт освобождаются от мрачных мыслей и тревог пожалуй можно исключить несколько дней из этого периода 29 июня плюс-минус день до и после новолуния в Раке. Об этом я говорила в видео о транзите Солнца по знаку Зодиака Рак. Посмотрите, пожалуйста. Но в целом период с 23 июня до 5 июля очень даже легкий и благоприятный. На первый план в любовных связях выходят не страсть, а свежесть впечатлений от поездок или обучения, общие интересы, интеллектуальное развитие. 1 июля Венера соединится с неподвижной звездой первой величины Альдебаран. Холодный красно-оранжевый гигант, по размеру примерно в 30 раз больше солнца. В древности считалась одной из четырех царских звезд, хранителей неба у персов. Будучи хранителем Востока, отмечала весеннее равноденствие. Эта королевская звезда марсианской природы дает исключительную энергию. Усиливает умственную активность, красноречие. День идеально подходит для выступлений, проведения обучающих мероприятий, рекламной деятельности. С 5 июля Меркурий входит в знак Зодиака Рак. Проявления Венеры также меняются, поскольку перемещаясь по близнецам, в любом случае находится под влиянием транзита Меркурия. С этого дня и до 18 июля в отношениях появляется некоторая глубина, желание душевного общения и чувственных наслаждений. Положительным образом такие планетарные энергии повлияют и на сферу деловых связей. В этот период легче прийти к общему решению, полезному для всех, поскольку партнеры готовы учитывать потребности друг друга. 6 и 7 июля Венера получит мощную энергию от неподвижной звезды первой величины Ригель является сверхгигантом четвертая по яркости на нашем небе это одна из самых мощных звезд в галактике Млечный путь ее светимость превышает солнечную в 60 тысяч раз а по диаметру она в 40 раз больше солнца в эти дни 6 и 7 июля открываются множество жизненных перспектив люди ведущие активную внешнюю деятельность общественную жизнь получают шанс достичь высокого положения и больших успехов в социальном плане и в финансах максимальную пользу от этого периода можно извлечь если на первый план ставить не просто личную выгоду а то что более важно пользу для многих людей 11 и 12 июля произойдет соединение Венеры с особенной неподвижной звездой первой величины с красивым названием Капелла, которая состоит из двух звезд-гигантов. Существуют данные, говорящие о том, что примерно 240 тысяч лет назад Капелла была ярчайшей звездой ночного неба. Потенциал 11 и 12 июля. Можно использовать с успехом для обретения популярности, привлечения внимания желанного партнера, решения материальных вопросов именно через романтическую сферу. Приложив определенные усилия, можно достичь хороших результатов в любых видах общественной деятельности, в областях жизнедеятельности, предполагающих общение с людьми. 13 июля – очень ресурсный день. Венера получит поддержку от строгого Сатурна, перемещающегося по Водолею. Кроме того, это день полнолуния в Козероге. Появляется возможность устроить свою жизнь по-новому, отказаться от старых и уже неактуальных правил, изменить взгляды на то, что нравится и не нравится, что можно и что нельзя. Выражение чувств в этот день будет сдержанным, но это не повредит отношениям. Напротив, в паре будет ощущаться больше единства, больше согласия, поскольку партнеры готовы подходить к обстоятельствам взвешенно и серьезно. Хорошее время для обсуждения важных вопросов, имеющих отношение к деньгам, недвижимости, карьере. 14 июля напряженный аспект Венера-Нептун, что дает эффект завышенных ожиданий и несоответствия желаемого и действительного. Но также в этот день возможны неожиданные встречи с прошлой любовью, известия о давнем партнере, однако велика вероятность обмануться и ошибочно принять желаемое за действительное. 16 и 18 июля во все сферы, за которые ответственна Венера, придет свет от неподвижной звезды первой величины – Бетельгейзе. Это красный сверхгигант, блеск которого изменяется с периодом 6 лет. Одна из крупнейших звезд Ее светимость превышает солнечную в 14 тысяч раз Возможно, в эти дни мы услышим о высоких достижениях в военной сфере Наградах за успешное выполнение боевых действий А может быть, появятся новые лидеры общественного мнения Талантливые личности проявят себя И, наконец-то, получат заслуженное признание Это будут важные дни Может быть, озвучена информация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 под благостное влияние планеты малого счастья, Венеры, в первую очередь попадают представители знаков стихии воздуха. Близнецы, весы, водолеи. Этот транзит способствует формированию благоприятных обстоятельств для того, чтобы проявить свой деятельный ум и решимость. Благодаря этому можно обрести популярность, выиграть конкурс, победить в интеллектуальных соревнованиях. Для романтической сферы также благоприятный период. Стрельцам сложно определиться, сделать правильный выбор, так как в этот период они особенно влюбчивы и могут закрутить сразу несколько романтических связей. Счастливое время для овнов и львов, но при этом старайтесь сдерживать свой бунтарский дух, чтобы не потерять благоприятные возможности периода транзита Венеры по близнецам. Если установите для себя правильные рамки, сможете обрести немалое влияние на окружающих. Девы и рыбы могут столкнуться с препятствиями из-за необязательности партнеров. Старайтесь не доводить ситуацию до конфликта, поскольку испортите и без того непростые личные или деловые взаимоотношения. Представителям этих знаков зодиака придется много поработать над сферой взаимоотношений, чтобы привнести в них согласие и гармонию. Тельцы, раки, скорпионы и козероги чувствуют себя свободнее, но возможно потребуется изворотливость, чтобы не оказаться в двусмысленных ситуациях и сохранить репутацию или дорогие вам взаимоотношения. На этом заканчиваю.